Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный кетчуп из желтых помидоров. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Спелые желтые помидоры нарезаем средними кубиками. Попутно срезаем все непригодные к употреблению участки. Чистый вес помидоров должен получиться 2 килограмма. Дальше нарезаем произвольными кусочками 350 граммов лука. Болгарский перец желтого цвета очищаем от семян и также режем ломтиками среднего размера. Затем все подготовленные овощи помещаем в широкую подходящую для варки посуду. Перемешиваем. вливаем туда 100 миллилитров питьевой воды и отправляем на небольшой огонь ждем пока содержимое миски закипит засекаем время и тушим овощи на медленном огне примерно 40-50 минут до мягкости перца и лука при этом периодически их перемешиваем как только все овощи станут мягкими, измельчаем их с помощью погружного блендера. А затем получившуюся массу перетираем через сито, чтобы удалить оставшиеся шкурки и косточки. Теперь переливаем томатное пюре в посуду для варки, добавляем туда 10 граммов соли, 15 граммов сахара, 1 грамм мускатного ореха, 5 горошин душистого перца, 5 штучек гвоздики и 1-2 палочки корицы. Хорошо все перемешиваем и отправляем на плиту. С момента закипания варим кетчуп на небольшом огне 20-30 минут до получения нужной нам консистенции. Не забываем кипящую массу время от времени мешать. Когда соус станет густым, достаем из него пряности. Вливаем 30 мл 9% уксуса, перемешиваем и даем покипеть еще одну-две минуты. На этом этапе можно подкорректировать вкус под себя, добавив соль, сахар или при желании острый красный молотый перец. Дальше разливаем кетчуп по сухим стерильным банкам. Плотно закручиваем стерильными крышками и отправляем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусный домашний кетчуп из желтых помидоров готов.